Внушили людям, что те, кто отказался, опасны для тех, кто это принял. Хотя это полный абсурд и абсолютно нелогично. Ведь если это, то сами знаете что, действительно защищает человека, то почему для него опасны те, кто отказался это принять? одним из самых важных видеороликов, которые я снял вообще за пять лет существования этого YouTube канала. Сегодняшнее видео будет обращением к жителям планеты Земля, во всяком случае к русскоязычной его половине. Дело в том, что нам объявили войну в конце 2019 начале 2020 -го года. Говоря нам, я имею ввиду все человечество в целом. Это война, которой не было в человеческой истории. Ни в новейшей, ни в той, которая нам известна. Эта война ведется с применением новейших, как информационных технологий, так и биотехнологий. Я надеюсь, каждый из вас понимает, о чем я сейчас говорю. К сожалению, не смогу говорить в этом видео открыто, называя вещи своими именами, потому что такое понятие, как свобода слова, больше не существует. За последние несколько месяцев с моего канала Ютубом было удалено очень много видеороликов роликов, которые многим открыли бы глаза на все, что происходит. И последние два видео также YouTube удалил, хотя в них я практически не говорил о той самой мировой проблеме 2020 года. Но тем не менее их удалили, потому что там были просто всего лишь какие-то намеки. Это говорит о том, что алгоритмы YouTube совершенствуются. Искусственный интеллект, который за это отвечает, совершенствуется. И теперь об этом говорить все сложнее и сложнее. Они все больше закручивают гайки, потому что люди во всем мире все чаще отказываются принимать то сами знаете что. И теперь мы видим шокирующую ситуацию, которую, опять же, еще не знала история человечества. В Российской Федерации мы видим то, что людей лишают всех прав и свобод, таких как право на свободу посещения общественных мест, такие как бары, рестораны, кафе, дискотеки и так далее, право на свободу передвижения в общественном транспорте, право на свободу волеизъявления принимать или не принимать то сами знаете что право на свободу волеизъявления что касается лечения своего организма право на свободу самостоятельного решения о профилактике тех или иных заболеваний право на работу право на учебу и так далее и тому подобное перечислять можно еще очень долго и если что-то из перечисленного еще не ввели, то очень скоро соответствующие законы будут приняты и все это введут. Ввели в конце мая, начале июня так называемый закон об эвакуации. Тут я опять же говорю о Российской Федерации. Тогда еще не до конца было понятно для чего этот закон, но сейчас это становится все более понятнее и понятней. И закон этот, скорее всего, конечно же, будет распространяться на тех, кто откажется принимать то сами знаете что. И если кто-то из вас сейчас подумал, что это где-то в России и нас это не коснется, то вы очень сильно заблуждаетесь. В Европейском же Союзе и вообще на Западе прямо противоположная ситуация. Тут используют не кнут, как в Российской Федерации, а пряник. То есть делают различные розыгрыши, лотереи и так далее для тех людей, которые примут то сами знаете что. По итогам лотереи можно будет выиграть машину, какой-то денежный приз, квартиру и так далее и тому подобное. При этом они говорят, что сейчас решается судьба человечества. И уже даже готовы платить деньги тем, кто это примет. То есть мало того, что это вызывало подозрение у адекватных людей, подозрение вызывало то, что это дают бесплатно и настаивают на том, чтобы мы это брали. А сейчас за это готовы еще и платить. Из того, что должно стать спасением человечества, устроили клоунаду, лотерею. Неужели адекватных людей, которые, я надеюсь, еще есть, среди тех, кто выступает за все это мракобесие, не найдется людей, которые поймут, что что-то здесь не так. Неужели вам не кажется это как минимум странным? Многие люди сейчас не понимают, что происходит. А я объясню вам, что происходит. В России применяют, как я уже сказал, кнут, на Западе пряник. Две разные системы подхода к данной проблеме и навязывание ее обществу. навязывание своих законов обществу. Сейчас они это тестируют. И та система, которая пройдет тест наиболее эффективно, то есть по итогам которой больше людей примут то сами знаете что, в России либо на Западе, та система уже с осени будет введена и по всему миру. Кнут это будет или пряник, и будет ли это вообще, сейчас зависит только от нас с вами. И в первую очередь от тех, кто выступает за все это. Отбросим сейчас все конспирологические домыслы и теории заговора. И попробуем взглянуть на вещи трезво. Сейчас я в первую очередь опять же к тем людям обращаюсь, которые это все поддерживают. На полном серьезе поддерживают. Вот вы просто задумайтесь. Сегодня вы это поддержите. А через год, когда ваш QR-код придет в негодность, вам скажут снова принимать то сами знаете что. И если вы откажетесь, вы окажетесь на месте тех, кто сегодня выступает против всего этого. Если мы сейчас примем и одобрим те бесчеловеческие меры, посредством которых людей принуждают принимать то сами знаете что, то мы обречем себя на настоящий цифровой концлагерь и биометрическое рабство, что повлечет с собой неминуемое сокращение населения планеты Земля. Хорошо, пусть не так. Сейчас многие скажут, опять эти бредня, теория теориях заговора и так далее. Но что, по-вашему, может повлечь хорошего, Принятие таких вот законов, как то, что вы не можете в общественный транспорт зайти без QR-кода, как то, что вы не можете в кафе зайти без QR-кода, как то, что вас уволят с работы, если у вас не будет действующего QR-кода, который будет подтверждать, что вы приняли то, сами знаете что, даже против своей воли. Неужели вы думаете, что если мы сейчас все это и проглотим, даже если все, что нам говорят по телевизору, правда, неужели вы действительно считаете, что власти на этом остановятся? Если мы сейчас им покажем, что нас, как стадо баранов, можно загнать в цифровое стойло, то это для них будет означать, что с нами можно будет делать все, что им заблагорассудится. И сейчас не больше не меньше решается судьба человечества. И сейчас не больше не меньше сложилось так, что судьба человечества оказалась в первую очередь в руках русского народа, потому что именно там используется система навязывания и принуждения, которую можно назвать кнут, потому что на Западе пока что используется пряник. Тут платят, лотереи разыгрывают и так далее. А здесь людей принуждают, здесь людей запугывают, людям угрожают, увольняют с работ, ограничивают самые базовые права и свободы человека. То, что, казалось, еще год-полтора назад научной фантастикой стало реальностью. Неужели те, кто принял то, сами знаете что, этого не замечают? Неужели вы не осознаете своей головой, что нас может ждать, если мы сейчас не объединимся против всего этого? Неважно, верите вы в проблему 2020 года, не верите. Верите вы в серьезную ситуацию или не верите. Верите вы в теории заговора или нет. Поймите, что это уже сейчас не имеет значения. Они нас специально разделили, потому что самое страшное для них, то, если мы объединимся. И сейчас, благодаря этой проблеме и тому, сами знаете чему, они создали раскол в обществе. И вы скажете, до да тебя опять понесло в теории заговора. Но ведь это очевидно. Семьи уже рассыпаются из-за того, сами знаете чего. Потому что кто-то принял, кто-то отказался. Внушили людям, что те, кто отказался, опасны для тех, кто это принял. Хотя это полный абсурд и абсолютно нелогично. Ведь если это, то сами знаете что, действительно защищает человека, то почему для него опасны те, кто отказался это принять? Ведь ты защищен, и это только одна из сотен нестыковок в этом их плане, нестыковок, которые лежат на поверхности. Неужели вы это не видите? Обращаюсь сейчас опять же к тем, кто это поддерживает. Они хотят закрыть мне и таким, как я, рот людям, которые пытаются открыто высказывать свое мнение по поводу этого всего. Но мне они рот не закроют. Я продолжу говорить вам то, что я думаю и то, что считаю нужным говорить. Дай бог, чтобы я ошибался. Подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Пишите комментарии под этим видео. Обязательно делитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. И очень надеюсь, что до скорых встреч за границей. Почему за границей? Да потому что, возможно, что скоро за эту границу... Уже вообще невозможно будет выехать. Еще раз повторюсь, очень надеюсь, что я ошибаюсь. Берегите себя и всем до скорых встреч, друзья. Пока!